Mm. <music>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 на официальном сайте КФУ до 3 августа. У нас э, направления там разные, и журналистика, и телевидение, и связи с общественностью, и медиакоммуникации. То есть четыре основных направления. Любой может выбрать абитуриент из этих направлений. На, некоторые, на несколько направлений могут подать документы, но э, чтобы они не ошибались выбором, я хотел бы, ну, надеюсь, э, на хороший приток абитуриентов будущих журналистов. В остальном же правила приема остаются прежними. Для поступления на журфак к заявлению необходимо приложить результат ЕГЭ по русскому языку, литературе и, конечно же, необходимо пройти творческие испытания, которые также пройдут в дистанционном формате. Кроме того, часто задаваемым стал вопрос о том, куда же поступать, поскольку в этом году в Институте филологии и межкультурной коммуникации также открылся профиль по журналистике. Это профиль э, к основному обучению учителей татарской языка и литературы, и они выдают диплом филолога. Мы же выдаем диплом нашим выпускникам, диплом журналиста. Вот в чем отличие. То есть мы обучаем будущих журналистов, ну они, э, будущих учителей татарской языка и литературы, но э, некоторые основы журналистики дают. Поэтому я призываю наших абитуриентов, чтобы они вот, э, целенаправленно шли в высшую школу журналистики медиакоммуникаций. Диана Фарид Универ